Фармкомпании могут воздействовать на государство, лоббировать те или иные интересы, безусловно. Так же, как компания, производящая алкоголь или табак. Что когда мы говорим, что там очень много лекарств без доказанной эффективности, все здорово, только они не продаются. А у нас они продаются. В этом разница. Александр Леонидович Мясников. Кандидат медицинских наук. Бывший главврач Кремлевской больницы при управлении делами президента России. Сейчас главный врач 71 Московской городской клинической больницы. И вот этими бессмысленными препаратами, которые стоят миллионы и миллионы рублей в рамках только одной больницы, завалено отделения, и больные идут и требуют этот препарат. Когда я в рамках этой больницы попытался изменить, и изъял эти препараты, я просто нарвался на социальный бунт. Ко мне приходили бабушки, делегации бабушки, она всегда помогает. Я продержался три месяца. Меня проверяли из департамента, из здраво, на меня писали даже в прокуратуру. Я в конце концов просто сдался. Я сдался, вот так, все, хотите, лечите. Я не смог доказать, потому что в рамках одной больницы это невозможно. Это надо менять э, психологию и врачей, и э, пациентов». В мировом научном сообществе есть множество сторонников теории заговора фармацевтов. Заговор в том, что большинство лекарств, которые продаются сегодня, на самом деле не нужны человечеству. Они либо устраняют симптомы, но не лечат причину болезни, либо просто бесполезны. Их задача одна – приносить прибыль фармкомпаниям. На рынке э, глобальном мировом присутствует всего 1% лекарств, которые действуют. Еще примерно 5-7, максимум 8% препаратов, которые помогают больным от каких-то симптомов заболевания. А все остальное – это мусор. Лекарства могут лечить симптомы, могут лечить несуществующие болезни, а могут вообще ничего не лечить. Вы удивитесь, но это слова самих производителей. Мы, конечно, должны потихонечку избавиться от продуктов, которые, ну, на мой взгляд, может быть, если и безвредны, что не приносит должного эффекта. При этом мы гостями едим непонятно что. Мы едим препараты с недоказанной эффективностью. Но ведь это вежливая формулировка врачей, практикующих доказательную медицину. Там не доказана эффективность, там доказанная неэффективность. Я участвовал в создании лекарств, которые признавались смертельно опасными нашей лаборатории, затем признавались смертельно опасными еще одной лаборатории, признавались опасными, неэффективными, наконец вызывающими те заболевания, которые они призваны лечить. Я не мог понять, как это можно кому-то продать. Для этого в таких компаниях работает отдел маркетинга. В крупных фармацевтических компаниях работают лучшие в мире маркетологи, которые платят врачам, ученым, психиатрам, чтобы они подтвердили положительные результаты исследований. Они куплены, и наука куплена. Благодаря такой дружбе фармкомпаний и медиков мы с вами лечим десятки несуществующих заболеваний. Лечиться от веги сосудистой дистонии, которая не существует, от острохопдроза, которая не существует, терозии шейки матки, что не является болезнью, от дисбактериоза, фантазия, форма -фирм. А что делать? Это все выдуманные болезни?